В эфире информационный выпуск новостей в студии Анна Космина. Добрый вечер. Все программы по доступному жилью в Украине должны реализовываться с мощной государственной поддержкой. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, жилищные проекты должны работать строго согласно договору, заключенному между инвестором и застройщиком. При этом даже малообеспеченные семьи, вкладывая в стройку, тем самым будут поддерживать национальную экономику, убежден глава правительства. Государство выделило на удешевление кредитов на доступное жилье около 100 миллионов евро. Кроме того, необходимо обеспечить застройщикам, площадками и инфраструктурой. Правда, санкции за задержки строительства не слишком внушительные, считает премьер. Их следует пересмотреть. Очень важно, чтобы эта программа работала как часы. Вот я ко всем обращаюсь. Люди подписали договор, и мы будем жестко контролировать исполнение этого договора. Там предусмотрены санкции к строительной организации за задержки, маленькие, я считаю, санкции, надо посмотреть, чтобы они были более внушительные, вот, чтобы строительная организация рублем отвечала за свою деятельность. Но, с другой стороны, мы должны строительной организации безусловно и очень серьезно помочь. Украина и Ливан имеют хорошие перспективы для сотрудничества в аграрном секторе. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с министром энергетики и водных ресурсов Ливана Джебраном Басилом. В текущем году государство планирует экспортировать более 20 миллионов тонн зерна. Глава правительства подчеркнул, что сотрудничество в сельскохозяйственном секторе выгодно, поскольку на мировых рынках ожидается нехватка зерновых. Мы планируем экспортировать вот в этом э, маркетинговом году примерно тоже 21-22 миллиона там Может быть даже больше, потому что мы засеяли на миллион гектар больше кукурузы. Словом, чем быстрее мы получим э, достойного агента со своей стороны, э, с хорошим терминалом, тем быстрее мы будем вместе получать прибыль от этого бизнеса. Еще два перинатальных центра откроют Днепропетровске и Житомире. Об этом рассказала первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова. При строительстве новых медучреждений основное внимание будет уделяться уровню технического обеспечения и соответствия высоким техническим стандартам. По словам Ирины Акимовой, подобные центры в Киеве, Харькове, Кировограде и Донецке дали положительные результаты. Там появилось на свет почти 4000 малышей. Власть сделает все возможное, чтобы до 2012 года перинатальные Функциональные центры были открыты во всех областях Украины. При этом важно проводить постоянный контроль качества работы центров. Важно не просто открыть, построить, сделать ремонт, купить новое оборудование, но важно смотреть, каким образом открытые центры функционируют, насколько они эффективны, насколько они функциональны, каким образом осуществляется мониторинг их деятельности, где нужна помощь, где нужно усиление контроля.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 Украина ликует. Национальная сборная победила команду Швеции на старте Евро-2012. Матч закончился со счетом 2-1. Оба победных гола в ворота соперников забил капитан сборной Украины Андрей Шевченко. Благодаря отличной игре украинский футболист возглавил пятерку лидеров Евро-2012 после первого тура группового турнира. Президент поздравил украинскую команду с яркой победой. Виктор Янукович высоко оценил достойную игру украинских спортсменов. По его словам, сочетание молодости и опытности позволило сборной проявить характер и победить. За первую победу на Европервенстве поблагодарил команду и премьер-министр. Николай Азаров также выразил благодарность болельщикам за мощную поддержку украинской сборной. Украина потратила на проведение Евро-2012 5,5 миллиардов долларов, подсчитали в Отечественном министерстве инфраструктуры. Руководитель ведомства Борис Колесников отметил, на строительство стадиона в Киеве ушло 550 миллионов долларов. Львовского 200 миллионов и еще 50 миллионов выделили на Харьковский стадион. По его словам, около 4,5 миллиардов долларов были направлены на строительство аэропортов и других объектов инфраструктуры. Объемы расходов на обслуживающий персонал составили 55 миллионов долларов. По словам вице-премьера, над подготовкой чемпионата работало около 40 тысяч инженеров, строителей и архитекторов в Украине и около 500 тысяч людей в компаниях 40 стран мира. Общая стоимость всех работ, которые сделаны за практически четыре года, составляют порядка пяти миллиардов долларов. Это все расходы, но еще раз подчеркиваю, что спортивных расходов, которые можно напрямую отнести к чемпионату, 800 миллионов, а операционных – 55 миллионов. За евро-чемпионатом следит вся Украина. Во всех регионах места массового отдыха превращаются в футбольные фанзоны. Севастополь не стал исключением. О том, как город готовится к Евро-2012, в нашем следующем сюжете. В детском городке Лукоморье транслируют футбольные поединки чемпионата Европы. Здесь расположена одна из официальных фан-зон, где разрешен публичный показ матчей. Организаторы получили лицензию УЕФА, настроили спутниковое оборудование и готовы принимать гостей. Каждый день будет заканчиваться просмотром чемпионата Европы Евро-2012. Трансляция будет организована с помощью спутника, у нас есть лицензия, то есть все это согласовано с УЕФА. По словам директора «Лукоморья» Николая Помогалова, кроме непосредственного просмотра матчей, в первой половине дня для детей есть, будут проводить конкурсы и активные игры, а в обеденное время для зрителей будут выступать творческие коллективы. Рополя. Так как наше развитие – это экологическое и здравительное. Парк, то мы не могли в стороне остаться от такого события. И мы вместе единомышленниками, с нашей футбольной командой, которая активно участвует в дворовом футболе, мы создали фан-зону. Пригласили коллективы, которые будут пропагандировать здоровый образ жизни. Николай Помагалов отмечает, в экопарке ведут активную борьбу с курением и алкоголизмом, особенно среди молодежи. Просмотр поединков не станет исключением из правил. Никаких сигарет и спиртных напитков во время просмотра матчей. Мы сейчас объявили на время проведения фан-зоны без спиртного, без сигарет. Я думаю, что милиция нам поможет в этом. А это городской стадион, место домашних игр ФК Севастополь. Здесь установлен экран размером в 25 квадратных метров. Западная крытая трибуна ждет всех желающих смотреть евроматчи. Фанзона готова принять до 2000 зрителей. Кроме того, на многих местных пляжах также будут организованы просмотры поединков. Ирина Тищенко, новости УТР. А во Львове посчитали первые доходы. За прошедшие выходные город посетило 60 тысяч болельщиков. Преимущественно это немцы, поляки, португальцы и украинцы из восточных и центральных областей. Больше всего гостей интересует развлечение и украинская кухня. Иностранцы, по словам рестораторов, просто набросились на вареники, борщи и алкоголь. Болельщики планируют потратить в Украине в среднем от 2 до 4 тысяч евро. При этом половину из них гости увезут домой, уверены представители общепита. Украинские цены позволяют экономить. Во львовских гостиницах тоже аншлаг – Тарифы на проживание вполне приемлемые – от 15 до 25 евро в сутки. Если мест будет не хватать, иностранцев предложат поселиться в 8 буферных зонах. Следующий матч состоится во Львове в среду. На поле встретятся команды Дании и Португалии. В Украине появится новый праздник – День фаната. Любители всех видов спорта и активного образа жизни впервые отметят праздник 21 июля. Пока такая идея уникальна. Специально к этому дню в Национальном олимпийском комитете провели конкурс на лучший проект Дня фаната. Победитель презентовал воображаемую социальную сеть «Команда», которая объединяет всех фанатов. Такая сеть будет работать непрерывно, а накануне праздника выбирать самых активных пользователей. По словам президента национального олимпийского комитета Сергея Бубки, День фаната – это не просто очередной новый праздник, это праздник, которого не хватало, потому что сами болельщики поддерживают сборные команды Украины, а также индивидуальных спортсменов во время соревнований. Символически, что такой день стартует именно в этом году. В 2012 Украина принимает Еврочемпионат по футболу и уже в 60 раз принимает участие в Олимпийских играх, которые в этом году состоятся в Лондоне. Но Для этого, чтобы был успех, это было... Хорошее выступление. Бесспорно, всегда для спортсмена очень важно, чтобы была поддержка. Поддержка болельщиков, поддержка фанов, для которых они стараются, выступают и радуют своими успехами. Такой праздник должен объединить в спорте всех украинцев, говорит Сергей Бубка, а также и помочь молодежи вести здоровый и активный образ жизни. Реально для того, чтобы было будущее у украинского спорта, нужно, чтобы также молодежь интересовалась и приходила в спорт. Поэтому такие проекты, такие идеи, они как раз и зажигают. Победу за лучший проект для фаната Украины среди конкурсантов получил студент Леонид Макеец. Он презентовал воображаемую социальную сеть Команда, основная функция которой – распространять информацию о спортивной жизни, а также наладить живой диалог между спортсменами и болельщиками. Главным призом для победителя станет помощь в реализации проекта. Ирина Тищенко, Анастасия Тачилова, Игорь Гаркадем, Новости УТР. Это все новости на этот час. Увидимся на телеканале УТР.